друзья нашел как-то свой самый такой вот первый ролик который я не знаю ну года полтора может назад как-то я делал но я думал что буду вести канал разносторонний не планировал вести канал по покеру но вот оказалось что в основном конечно это все о покере ну так что я хотел сказать что нашел я этот добрый ролик когда я кормлю птиц своих в принципе не своих, а делал кормушку и в принципе у меня на шестом этаже висит кормушка для птиц Но люблю я птицы у меня в принципе на даче около 6 скворечников пару кормушек и короче, вокруг меня можно сказать, летают птички ну, приятно смотреть за ними ну и вот Решил я выложить этот ролик в YouTube, пускай он будет не о покерии, а о птицах, поэтому, как говорится, не обессудьте, ну, как уж было, как говорится, первый мой ролик, когда-то давно, поэтому давайте смотреть. Всем привет, сегодня будем кормить птиц, делаю это первый раз, первый раз, в принципе, вся дома, и сегодня Рикой купил сало, сало я первый раз решил покормить. Вот я сделал такой кусочек. Сейчас мы его возьмем и будем подвешивать. Такие вот у нас крючочки здесь есть. Так, Кузя. Здесь у меня есть одна кормушка, которую я, в принципе, кормлю уже на протяжении лет шести. И вторая вот тут недавно я сделаю. Вот к нему сейчас подвесим, потому что. Так, Кузя. Кузя, давай-ка, куда ты повес, этот не для тебя. Ходи, отходи, ты смотри, куда не упади. Вот такая она здесь. Кармушка так. Почему у нас так освещение плохое, да? Я не понял. Так что сделаем? И вот сюда мы сейчас будем подвешивать кусочек. Один. Сало, сало. Кто любит сало, все на сало. И это... О, а что такое? Почему он слетает? Так что надо? Да? так будет. Как вам нравится, да? И мне тоже. Но я надеюсь, что будут птицы нравиться, Поэтому, Кузя, будем жать птиц опять. Я вот насыпал корму сюда. Пшена разного. Но что-то вот сколько? Уже недели две висит. Не знаю. Может я дома не нахожусь. Но по крайней мере полная пшена. Здесь вот все скушали у нас. В этой кормушке один засохший пет остался. А здесь вот только-только мы начинаем опробовать, скажем так. Ну вот кусок сава, надеюсь, их заинтересует больше. Шестой этаж у меня. Так что... Все хорошо, все, всем спасибо за внимание, жду лайки, или что там вы стоите, будем смотреть, что будет дальше. Хочу сказать, что птиц, конечно, мы еще пока не увидели, но птицы прилетают, кормятся, в принципе, и голуби, и воробьи, то есть, э, немножко тут в покер тоже играю, поэтому спасибо, что посмотрели данный ролик, Всем пока, увидимся в следующем видео.